Здравствуйте! Сейчас очень много говорят про одиночество и про то, хорошее оно или плохое. И кто-то говорит, что это очень плохая вещь. И надо избавляться от него. Кто-то говорит, что это а, обязательная вещь, и мы никак не избавимся, и вообще это не нужно, это очень правильно и полезно, понятно и так далее, и тому подобные вещи. А, давайте порассуждаем, хорошее или плохое одиночество. И вообще, что бы это значило? Для лучшего понимания проще разделить понятие одиночества на четыре класса. Нам так кажется. Первое это экзистенциальное одиночество, второй класс это уединение, третье это изоляция, извините, и четвертый мы назвали истинное одиночество. В принципе, это равнозначные классы, и если вы заметили, подобного рода названия уже есть в литературе, психологической, художественной и так далее, они встречаются. То есть ничего нового мы не выдумали. И хотелось бы в данном видео уделить внимание именно экзистенциальному одиночеству. Что такое экзистенциальное одиночество? Конечно, понимается оно по-разному, однако основной момент в том, что у человека очень много индивидуальности. Было бы странно, если бы это было по-другому. Мы все реально разные. И мои мысли никто не читает. Если я их не озвучу, то никто не знает, о чем я думаю. Никто не знает, как... Мне лучше сделать. Никто не знает, что я хочу кушать. Никто не знает, куда я хочу пойти. И так далее, и тому подобные вещи. А, то есть, точно так же никто не знает, как выглядит мое счастье. И никто не знает, как выглядят мои переживания. И так далее. А, и как раз таки экзистенциальное одиночество это именно тот момент, который описывал еще Бердяев я с детства всегда был одинок то есть вокруг меня были всегда люди и все они меня любили я рос в хорошей семье внимательные, заботливой и так далее но он столкнулся с тем моментом когда его собственные переживания не просто не переживали с другими людьми, а ему самому было даже сложно рассказать про эти переживания. Однако именно этот вид одиночества, такое внутреннее одиночество, которое отличает одного человека от другого, оно одними людьми воспринимается как данность, а другими людьми воспринимается как достаточно тревожный симптом. То есть, что имеется в виду? Все психологи сводятся к мнению, что человек всю свою жизнь проходит через некие кризисы. Кризисы бывают совершенно разные. Это возрастные кризисы, это семейные кризисы, политические кризисы, личностные кризисы и так далее. А вот есть какие-то вещи, которые от нас не зависят, есть, которые зависят от нашей личности и так далее. Но тем не менее для нас это всегда стресс, всегда какие-то переживания. И переживания достаточно глубокие. Так вот, когда происходят такого плана личностные кризисы, то есть, как говорили в учебниках истории, да, мы по старому уже жизнь жить не можем, а по новому еще не научились. С этим часто связаны кризисы, так называем, подросткового возраста, они достаточно яркие, хотя до подросткового возраста у человека еще очень много кризисов. Вот. И наступает у человека вот это вот состояние, когда у него начинается такой внутренний дискомфорт. Причем совершенно практически на пустом месте. А вроде ничего не происходило, а вроде ничего не поменялось, есть работа, есть семья, есть дети, допустим, все есть. А вот чего-то не хватает. То есть вот именно вот этот момент чего-то не хватает, это и первый звонок экзистенциального одиночества. И вот эта мысль, что чего-то не хватает, даже это, наверное, мыслью назвать нельзя. Это скорее ощущение и чувство какое-то. То есть именно вот этот дискомфорт. И все бы ничего, но часто люди начинают хотеть избавиться от этого дискомфорта. Было бы странно, если бы мы, почувствовав чувство голода, не старались избавиться от него. А любой дискомфорт мы стараемся действительно устранить. И тоже все нормально и хорошо. Однако, достаточно часто люди начинают устранять потопный дискомфорт за счет других людей. О чем я говорю? Ох, это из-за тебя у меня жизнь такая. Ох, да если бы не ты. А почему ты сегодня пришла во столько? А почему ты лежишь на диване? А что, почему, а зачем, а когда? Начинаются претензии ко второй половинке. Вот почему очень многие кризисы среднего возраста совпадают с разводами. Человек думает, что дискомфорт никак не внутренний, а дискомфортно, потому что рядом этот надоевший муж или эта страшная жена, которая уже достала. Люди разводятся. И обретают желанную свободу. И вдруг это из чадиада в виде мужа или жены они быстренько находят вторую половину. А вот человек, который ратовал за свободу, был уверен, что ему прекрасно быть одному он достоин лучшего партнера, он почему-то застревает один. Более того, Тревога никуда не девается. Наверное, это дети. Я столько вкладываюсь в детей. А нет, а может быть, это родители. Вот родители ко мне так предвзято относятся. Мама, мама – это всегда очень интересная фигура, потому что к маме у нас всегда много претензий. Я с этого начала видео, то, что никто, кроме нас, не знает, что нам хорошо, как нас любить, что нам делать. Родители, к сожалению, не исключение. Никто наши мысли не читает. А говорить мы иногда не научаемся даже склону жизни. Итак, человек ищет, кто же доставляет ему дискомфорт. А дискомфорт тем временем все растет и растет, ширится и множится. У кого есть такие знакомые, которые всем недовольны, вечно чем-то раздражены, и как будто бы из них выливается какая-то масса злобы, а раздражение все растет и растет. Иногда такие люди догадываются, что что-то не так. Все мужчины не могут быть виноватыми, все женщины не могут быть тем, что про них говорят, с родителями вроде разъехались и так далее, там подобные вещи. А тревога, чувство одиночества, непонимание никуда не уходит, а только растут. Эта тревога не идет от кого-то. Эта тревога, это одиночество, это чувство непонимания, оно исключительно внутри вас. И вам с ним работать. Да, один человек может вырасти, использовать ту же самую тревогу, и выходя из этого тревожного состояния, а другой человек может искать развлечения, и так и погрязнуть в такой модной нынче скуке, потому что нет такого развлечения, который заглушит наш внутренний голос. Нет такого человека, который заглушит эту внутреннюю тревогу. Хотя нет, я, наверное, вру, такой человек есть. И он на каждого смотрит в зеркале когда мы смотримся туда. Да-да, это именно вы сами. Я не говорю, что это просто. Более того, я говорила, что наша вся жизнь изобилует кризисами. Однако человек либо сам справляется с этими кризисными ситуациями, экзистенциальными тревогами, одиночеством и прочими негативными эмоциями, либо вполне прекрасно с этим справляется любой психолог возможно где-то нужна помощь людей и когда ко мне приходят люди у... и с этими проблемами а через какое-то время все меняется в их понимании часто возникает только один вопрос а почему же я этого не сделал раньше может быть, кому-то, кто смотрит это видео и устал искать виноватых в своих неудачах, в своих тревогах, в своих страхах, в своем внутреннем одиночестве, может быть, пора отстать от людей и, наконец, уединиться с самим собой и честно. Поговорить с собой Иногда честный разговор с самим собой И ведет к тем желаниям, которые у нас есть И ведет к тому развитию, которое мы хотим И к тому, что мы можем добиваться того, чего мы хотим Но сначала нужно понять, чего же мы хотим А не ждать указаний от других людей И не искать виноватых Сохраняйте свою семью. Ваша половинка не виновата в том, что вы как-то себя не очень сегодня чувствуете.